И всем привет, с вами Павел. Сегодня мы играем. Ну, не экран. Это продолжение. Где-то пятая, шестая часть, седьмая, может. Я стал качком. Смотрите уже какой. Накачанный. Жаль, что я не такой в реальной жизни. Ну, надо тоже тренироваться, Только не спира начинать, или не с карандаша. А пососы гери. Только из этих съемок у меня уже вырос горб. Тяжело уже с ним засыпать. Заспать где-то в 2 часа ночи. Не высыпаюсь. Ну так проходите. Так, на чем я остановился? Я до туда не, не могу дойти. Мне надо ну, потренироваться сначала. И у нас уменьшать именно этих сил. Но добавлять прибавляется... всем гантели или что-то. Ну, гантели это походу силы. А это энергия. Опа, а я мог еще так. Ну, я, я решил быть без питомцев. Потому так честнее. С питомцами ты больше получаешь сил или этих гантель. А я так просто получаю сам, как будто в реальной жизни. Так, вот финиш донес. Мне кажется, я лучше там так зарабатывать побольше. Кстати, я почти самый слабак. А, нет, я не самый слабак. Я предпоследний. Ну, пред... пред... первый. Ну, почти первый. Я на втором месте, оказывается. Потому что я вижу тут. Вот. -то... А! Я на третьем месте. Вот этот на первом. Вот этот на, на... на втором. Вот. да. Вот этот на втором. Ну, скоро я обгоню его. Я так коплю, коплю где-то, например, накоплю 1 миллион, а потом уже буду все это тратить. Накоплю где-то 500 тысяч. И вам все это покажу. Ну, хоть я и не напал 150 тысяч. Ой, 500. Ну, хотя бы что-то. Так, сейчас идем сюда и все это тратим. А так кто на каком месте? А, а, стой, это не та. Так, это кто. Походу, она вот это. Ну, вот это, И вот это. Я не знаю. У меня пока что сил почти 400. Это уже хорошо. Смогу второго. Вот так перенести до финиша. Так, почти уже все, уже сто потратил этих энергий. Мне кажется, что я уже сделал, уже четыреста. Или не хватит, а хватило все так. И у меня получилось четыреста пятнадцать тысяч. Попробуем вот это понести. Не, -а, я не могу нести а вот это хотя одну да могу только капельку помедленнее у меня уже получается чем вот это лучше я вот это буду нести первое там хоть капельку меньше дается но я могу так сразу же две так понести и больше получить И уже сопали двадцать тысяч энергии. Поскольку я тройку я смогу. Сделать. Да, могу. Только это будет как это. Лучше как обычно. По две. Так это кто? Какой у него ник? А, понял. Вот он. он. Или, или это не он? Так. Нет, не он, походу. Или он? Я... А, вот он. Зачем я опять три взял? Лучше две. И несем обратно. В... К финишу. Кстати, я могу полезть сюда. Видите, вот тут? Вот так могу. А, нет, так нельзя. Тут вот так заблокировано. Не получилось, значит надо вот так делать, копить силы и это перенести. Только я не пойму, почему это огромный автомат? Если тут игрушки именно, должны быть большими, как это, но они капку меньше. Я понимаю то, что это типа футбола. Только они не такие мелкие. Они должны наполовину быть. Мы уже почти сто 100... сделали. И это все тратим на силу. Так это кто ко мне пробежал? Где он там? А, вот. У него больше сил, чем у меня. Вот ничего. Скоро догоню его. Все. Энергия у меня закончилась. И сколько я смогу понести? А, это двойка. Я думала, это тройка. А, ну, двойка, конечно, легче, но быстрее. А тройка и больше. А этой. А это смогу как-то дотащить. Две. Не, я лучше не это буду тащить, а вот это. А, это максимальное. Я думал, что там есть пять, шесть, семь. Кстати, это кто? Никита или кто это? А вот Никита 280101 Ладно. Раньше у меня ник был как какой-то непонятно. Жэ -E почему-то. Потому не хотел тратить времени на ник. Но потом, когда создавал новый аккаунт, я решил потратить время, чтобы сделать такой ник. Но потратил то же, то же, только же времени, сколько я делал тот ник. Кстати, это что... Интересно. Так. А, это силу, походу, надо. Это что? А зачем меня сюда перетащили? Я не понял. А! Чтобы этого тогда тащить? Или что? Ну вот, дотащил. А, это дальше 600. А у меня 600 не хватит. А, это как будто с Сосюда? с отсюда, досюда.